Катя, вопрос к тебе. Вот, э, я помню, ты много говорил на эту тему, но мне бы очень хотелось для партнеров кратко, чтобы ты э, рассказала немножко историю э, комплексов того, что мы считаем себя недостойными, каких-то людей, угу. что мы считаем э, свои мысли, э, что они будут не услышаны и так далее. Вот, ты можешь рассказать то, как было до, и тебя не слушали, как стало, что тебя слушают с открытым ртом? Смотри, ну, мир, давай э, несколько прям фраз коротких. Мир – это зеркало либо твоих страхов, либо твоей уверенности в себе. Все. Ну, абсолютно. Либо оно, либо... Он просто транслирует тебя. Ретрансляция. Все, что есть, это ретрансляция тебя. Вот, без вариантов. Вот И все, что ты видишь, ты должен осознать. Либо это твои страхи, либо это твоя уверенность в себе. К тебе начинают уважительно относиться, значит, ты транслируешь уверенность. А все вытирают ноги, но значит, у тебя есть страхи. Ну, По-другому не бывает. И второй момент... Э -э это все меняется, это хорошая новость, все можно поменять. Ты можешь из самого скромного, самого закомплексованного, самого уверенного, без границ, без э, веры в себя, ну, что там все этого, да? Вот все, что есть, э, человек может стать уверенным, самодостаточным, вкусным, интересным, желанным, убедительным и так далее. Вот 100%. Вот из любой точки минус там, 100 можно прийти к сточке. Да, mm -hmm. да, абсолютно. И э, есть еще фраза, которая мне всегда помогала, что это иллюзия. Мне когда-то сказали, слушай, вот все твои мысли – это же иллюзия. А раз ты иллюзия, почему ты не выбираешь ту иллюзию, которая тебе выгодна? Ну, это в, в любом случае, все есть иллюзия, которая ретранслируется в реальность. То есть, иллюзия, что это хорошо или плохо. Ну, Это же как бы твой какой-то да, выбор того, что это же иллюзия, что ну, это страшно, страшно сказать кому-то что-то. Расскажи, да, историю, вот чего ты боялась, вот чего ты стеснялась? когда, ну, что-то думала, там, с каким-то дорогим спортивным клубом да, буду работать, да, там, да. или какими-то особенными людьми, богатыми, там, или что-то в этом духе? Ну, потому что я себя считала маленькой, непрофессиональной, неопытной, некрасивой, что они, вот, как какие-то уже искушенные чем-то, а я вот что я приду принесу, это раз. Но я села и ответила себе на вопрос, а что я реально несу? Вот мне было сложно поверить в себя, но мне было легко поверить то, что я несу, знаешь, вот я решила, что здоровье это круто, и я это несу, и вот это прям круто, вот я не очень круто, а вот здоровье это круто, и это как говорят, так иди неси здоровья, не себя неси, здоровье дениси. А когда я шла и боялась, чтобы что мне подумать, как я выгляжу, это значит, что я боялась за себя. Таки иди неси здоровье, служи людям. Так ты служишь людям или ты думаешь, как ты смотришься mm -hmm. в кадре, или ты служишь? Я же не знаю, как я там смотрю сейчас в кадре, это может хорошо, а может, наверное хорошо, но точно служу. И даже если плохо, ну, какая разница? Ну, глобально, какая разница? Никакой. Никакой. Поэтому люди либо почувствуют это состояние мое, либо не почувствуют. Вот и все. Поэтому... А -а -а как это изменить? Как ты это изменила? Да. Может, я быть, просто влазила осознанно в такие... Ну, это был мой путь, не знаю, сам ли он правильный. Я просто все равно шла и делала. Вот делала эти без... смелые поступки. Да. Я молилась перед, я потела, бледнела, краснела, меня трясло, мне меня, наверное, какой-то там кортизол зашкаливал, еще что-то, но я делала, и потом я выходила, и они меня приняли. Они меня приняли. Приняли уважительно, да. И рады были. А как кто-то не принял? Ну, то есть, и были, были разные, но я стала понимать, они меня признают. И я вот, там, наверное, было 10 каких-то таких значимых для меня касаний, в которых я поняла, что это была моя иллюзия, что я недостаточно что-то там. И они меня приняли. И как после того, как они меня приняли, я поняла, что, ну, значит, это как бы ценно для людей. Ну, я они, наши, об них тоже, я понимала, какая я. Оказывается, я классная. И вот что тоже я важно делала Мне было мне не хватало внутренней уверенности да, В плане того, что я искренне не считала себя красивой искренне не считала себя классной Вот правда, по-честному Но каждый раз, что я делала Я когда слышала, когда мне говорили комплимент Я его брала за основу Знаешь, вот как здание ты строишь Не просто ты такой, О, нет, нет, я не такой Или, ну, наверное, может им показалось Или это просто ваш, вы меня любите Поэтому вам так думаете так. Нет, я каждое слово брала как кирпич Блин, он сказал Здесь мне похвалили, здесь мне дали обратную связь, mm -hmm. здесь я молодец. И там, где я похвалила себя, для меня это был не, не кирпичик, а уже это был этаж. И я просто стала тоже практиковать. Очень рекомендую, очень работающее упражнение одного из там, спикеров, кого-то я услышала в этой жизни, записывать свои победы. Вот мелкое вроде дурашливое упражнение. Каждый день фиксировать, что и в чем я молодец. А в чем я сегодня молодец? Бабушку через дорогу перевела, мне было страшно, но я сделала. И когда понятно, что если я сравниваю тебя как молодца, когда ты, не знаю, рынок какой-то поднял, страну какую-то открыл, и я сделала одно предложение, мне кажется, что я такой не молодец, я такая ни о чем на фоне но, тебя. Но есть несравнительное. Но это же я да, молодец, да. я же в своей эволюции молодец, мы не можем сравнивать друг друга. это как сравнивать десятиклашку и первоклашку, ну все, можно уже даже не расти. То есть если первоклашка смотрит на десятикласную и говорит, ну я все нет, я, я должен, это же я когда? Через 10 лет буду таким. Ну да, ты через десять лет будешь таким. У детей же нет этой штуки. Я какой-то я маленький, какой-то я раздельно разговариваю, какой-то я вообще еле вилкой шевелю. Вот посмотри, вот это люди взрослые, нет, я так не смогу никогда. У детей вообще нет такой реальности. И еще один, запомните одну простую вещь. Вот просто ребята. Всему можно научиться. Всему. Ты не уверенный, можно научиться уверенности. Ты не умеешь разговаривать, можно научиться разговаривать. Ты не умеешь вести соцсети, можно... ты можешь научиться вести сосети. Ты не умеешь, там, что там, выступать, научить выступать. Если это важно, ну, как бы реально. Я поняла, когда мне это как-то объяснили, что это всего лишь навык. Я такая: так это же можно научиться. Вот у меня есть два, две сильные стороны. Я считаю, что их достаточно для того, чтобы человеку состояться. Я была амбициозна, я была обучаема. А все остальное у меня была херня полная, извините. То есть я просто считала себе не то, не все, не то, не все, не то, не все. Но я считала, что я обучаема, и я считала, что, ну, как бы амбициозно в плане того, что я хочу. Действительно, я хочу вот так хочу, как хочу они пробиться. хочу, хочу, очень хочу. И, соответственно, я говорю, значит, можно научиться. Значит, вопрос, у кого учиться, как учиться. А Надо идти в поле. То есть ну, не учиться по книгам этим вещам. Уверенности никто по книгам никогда еще не научился. Надо идти и делать и сейвить каждую свою победу. Каждую свою победу ставить как кирпич в основании. И ни в коем случае не обесценивать ее. Потому что это представь, что ты поставил, построил этаж, вот ты сегодня собой гордился. Тебе есть сегодня за что себя уважать. Ты выстроил этот этаж. А завтра ты приходишь и такой кувалдой просто разнесся. Зачем ты это сделал? И люди иногда на двух этажах топчатся, Потому что они построили Ломают. уважение к себе. А потом разломали, построили. Поэтому я просто била себя ну каким-то ментальным рукам за обесценивание себя. Каждый мой результат, это моя маленькая крошка, мой малыш, мой му, зайчик. Я его люблю, никому не отдам. Только попробуйте мне сказать, что мой этот результат какой-то малюсенький, никчемный. Я сделала прообраз его с ребенком, что любой мой результат, это мой маленький детеныш. Но я же его создала. Но мой ребенок, и каждая мать, и каждый родитель, мне кажется, это поймет. Это мое. Я же вас, как всех, тут на это, если вы скажете, что он кривенький, костенький и так далее. Поэтому у меня здесь то же самое. Это мой результат. Да, такой, какой я создала. Вот такой ребенок приносит тебе поделку, но она уродская, но объективно. Но ну, она родная. Она такая, ты говоришь, вау, какой <сёк> шедевр. Это типа, его силой. Да, потому что ты как родитель понимаешь, что если я скажу, что это уродство, это будет. Этим да. А почему мы с собой так делаем? Не мы делаем. своему, да, внутреннему ребенку говорят: а что это за результат уродский? И ребенок внутренний нас, который внутри живет. Ну, ну да, не буду. Ну вот. Ну, нафиг. Поэтому я запретила своему внутреннему родителю. Критиковать своего внутреннего ребенка. Я стала его реально хвалить за каждую кривую, косую, некрасивую поделку, За каждую попытку нарисовать, за каждую попытку зашнуровать шнурок даже криво. Я просто понимаю, что мой внутренний ребенок 20 раз зашнурует рок, а на какой-то там 500 раз он справится. Я выступаю плохо иногда, я совершенно никчемно могу там делать какие-то вещи в этом бизнесе. Но я знаю, что если я их сделаю 250 раз, я сегодня на 13 да, но он у меня получится. И мне когда-то очень помогло выступление Цукера Аркадия, который сказал, ну, сделайте это 10 тысяч раз, там, а потом сделайте это 50 тысяч раз, вы профессионал, там, да, 10 тысяч раз это на автомате уже. А, конечно, мы делаем два раза, но получилось кривое, и вот это алгоритм обучения. Я знаю, что мне нужно сделать это столько-то раз, пока это не станет у меня крутым. Я столько-то раз выходила на сцену, пока не научилась говорить. Я столько-то раз пугалась, там да, шугалась, и стеснялась, но я это сделала. И второй момент по поводу страхов, неуверенности, отказов, знаешь, такого вот этого внутреннего некомфорта. Это некий налог на результат. Как, как налог. То есть, чтобы стать успешным, тебе придется несколько раз ну, не, не несколько, но достаточное количество раз Почувствовать себя не очень Сотен, сотен раз Сотен раз почувствовать это? себя не очень Недостаточным, недостойным, осужденным Откритикованным, реально понимающим, что ты сделал ошибку Ты реально забуровил Искренне, ты это понимаешь но тебе, Это налог и Когда стал понимать, что это Но то, что я сегодня выхожу на сцену и мне страшно Это налог на успех ну, угу. это как отчисление в государство, да, то есть, ну, все для меня, это база. Просто это нормально. И когда же мы платим налоги, мы же понимаем, что это ну, в каком-то смысле нормально. То есть, да, я плачу какой-то процент банку за то, что я пользуюсь его деньгами. Вот здесь то же самое. Я за... должна заплатить как бы, налог на свой успех, на свой успех. в виде дискомфорта, в виде преодоления своих там комплексов, страхов, э состояния неудачи и так далее. Еще прикольно, что этот налог сохраняется да. на том этапе, когда ты становишься кем-то большим, и он позволяет тебе, тебе налоги, не, раска не раскачать эго до да. самого не могу, потому это что да. когда тебе отказывают так же, как новичку, и это так заземляет, ты, растешь, ты продолжаешь да. быть интересным, потому да. что иначе без отказа вообще крыша быстро. Выходишь да. на сцену, тем, там, не за 10 лет ораторского искусства, ты выходишь на сцену, а им не заходит. Это вот это. Корона просто роста. несется просто с такой скоростью. И в этот момент ты так офигенно можешь вырасти. Я во всем вижу ресурс. Вот я себя загипнотизировала. Это абсолютно чистый водогипноз. Мы все себя гипнотизируем на что-то. Вот я себя загипнотизировала на то, что я вижу во всем ресурс. Мне так нравится с этими очками ходить. Знаешь, как говорят розовые очки. Вот мне выгодно ходить в очках под названием... Я вижу ресурс, да? Я в этом видео вижу ресурс. И в неудачах я вижу ресурс, во всем я вижу свой ресурс. И мне так все выгодно, мне все так интересно, мне все так в тему. Поэтому, когда моя корона падает, она тоже падает больно. Порой мне это так ресурсно. Это прикольно, это прям помогает. Это очень-очень очищает. Да, да, душу. А душу лечит только боль и любовь. Вот не душу не лечит, а духовный рост происходит только когда человек проходит либо через боль, либо через истинную любовь и прощение. Вот там духовный рост. Поэтому классно. Баболела, простила сама себя, простила всех, выросла духовно. Катя, я благодарю тебя. Спасибо. До следующей встречи.